Одна из самых самобытных звезд российского шоу-бизнеса Светлана Лобода родилась в Киеве 18 октября 1982 года. Тяга к музыке, как говорит сама певица, появилась у нее еще в детстве. Светлана постоянно выступала перед родственниками и гостями семьи и уже в юном возрасте срывала овации. Развитию музыкальных способностей девочки помогали усилия родителей и бабушки, в минувшие годы оперной певицы. Людмила Лобода надеялась, что девочке удастся достичь высот, от которых ради семьи отказалась она сама, когда-то перспективная исполнительница. Именно бабушка мотивировала маленькую Свету продолжать занятия в музыкальной школе даже тогда, когда это становилось скучным. Из всего спектра учебных заведений, где преподавали вокал и сценическое мастерство, Лобода предпочла эстрадно-цирковую академию. Специальность – эстрадно-джазовый вокал. Светлана быстро сочла простую учебу слишком скучной. Уже на первом курсе начала эстрадную биографию и присоединилась к музыкальному коллективу «Капучино», которым руководил Виктор Дорошенко. Вскоре группа сделала себе имя в украинском шоу-бизнесе, и девушки, в числе которых оказалась и Тина Карль, принялись гастролировать по стране. Спустя некоторое время Лобода поняла, это не тот формат, который ей по нраву. Певицу стеснял контракт, по которому она еще два года оказалась вынуждена отработать в «Капучино». Светлана нашла эксцентричный выход. По совету друга она изменила образ и начала петь в амплоа иностранной звезды, которая никогда не снимает темные очки и тщательно прячет на сценическую жизнь. Своё альтер-эго она назвала Алисия Горн. Светлана дала несколько десятков концертов по клубам, прежде чем необходимость постоянно скрываться начала утомлять девушку. Светлана Лобода представляла Украину на Евровидении 2009 в Москве. На церемонии открытия артистка появилась в бинтах и с многочисленными повреждениями. Перепуганная пресса узнала, что такой внешний вид Лободе обеспечил Гримм. и этим поступком певица привлекала внимание к своей социальной акции «Скажи стоп насилию в семье». Долгое время певица жила с гражданским мужем Андреем Царем, хореографом, который работал с балетом Светланы Лободы. В 2011 году у пары родилась дочь Евангелина. Семейная лодка Лободы потерпела крушение в 2014 году. Светлана рассталась с Андреем Царем тихо и без скандалов, Возможно, свою роль в этом сыграло и то, что пара жила в гражданском браке и для развода не потребовались юридические процедуры. Пресса связывала развод артистки с романом с другим танцором Назаром Грабаром, но и Светлана и Назар опровергают эти слухи. У юноши есть любимая девушка, которую он ни от кого не скрывает, а свободные парни связывают чисто деловые отношения. Назар работает на подтанцевке у певицы. Лобода утверждает, что хочет целиком посвятить себя работе, сестре, родителям и воспитанию дочери. Инстаграм-певица только подтверждает это, аккаунт артистки полон фотографий с рабочими моментами, которые иногда разбавляют умилительные кадры с дочерью.